Господи, не дай мне оступиться с той дороги, что ведет к Тебе. Скольких душ взволнованы лица с верой обращаются в мольбе. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. Сегодня у нас рубрика «Вопрос-ответ». Мы поговорим о самой, пожалуй, известной книге духовно-аскетической литературы – это «Лествица», которую написал преподобный Иоанн Лествичник. Несмотря на то, что эта книга была написана преподобным, в общем-то, как руководство для монашествующих. Она очень полезна и мирянам. Те, кто интересуется вопросами духовной жизни, происхождением грехов, причинами появления того или иного греха, могут найти в этой книге ответы практически на все свои вопросы. Поэтому церковный устав рекомендует эту книгу также для и мирян. То есть ее полезная. Читать и в дни Великого Поста, и в другие дни. И хорошо было, чтобы каждый имел ее своей настольной книгой. Итак, что же это за произведение? Составлена эта книга, как я уже сказала, преподобным Иоанном Лествичником в середине VI века. Название «Лествица». Интересно, почему «Лествица»? Это название восходит к рассказу Библии о сновидении про отца Иакова которому явилась лестница, соединяющая небо с землей, и ангелы, восходящие и нисходящие по ней. То есть лестница это славянское слово лестница. Сам же преподобный Иоанн объясняет выбора названия так: Сурудил я лестницу восхождения от земного во святая, во образ 30 лет Господня, совершеннолетия, из 30 степеней, то есть ступеней. По которой, достигнув Господне возраста, окажемся праведными и безопасными от падения. И она в лественнице состоит из 30 бесед, посвященных 30 ступеням восхождения к духовному совершенству. И, как я уже говорила, это духовное совершенство как бы возможно как для монашествующих, так и для мирян. Итак, сегодня давайте попытаемся с вами прочитать первую беседу, или, как оно в книге названо, слово. Называется оно «Отречение от жития мирского». Что значит «жития мирского»? То есть от жизни суетной, бреховной. Иоанн начинает слово с того, что все люди живут под Богом. То есть Бог есть жизнь и спасение для всех людей. Вот что он пишет. Всех одаренных свободной волей Бог есть и жизнь, и спасение. Всех верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных, монахов и мирских, мудрых и простых, здравых и немощных, юных и престарелых, так как все без изъятия пользуются излиянием света, сиянием солнца и переменами воздуха. Несть Не бу лицеприятие у Бога. Но дальше продолжает Иоанн, несмотря на то, что все ходят под Богом, отношения Бог, к Богу, у всех людей разный. Вот он выделяет несколько категорий людей. Нечестивый человек. А кто такой нечестивый? Это есть разумное и смертное создание, произвольно удаляющееся от жизни оной. И о творце своем присносушен, помышляющее, как о несуществующем. То есть он неч выделяет категорию людей, которых называют нечестивыми, это те, которые отрицают существование Бога. То есть считают, что Бога просто-напросто нет. Далее, законопреступник. Законопреступник есть тот, кто закон Божий содержит по своему злоумию и думает веру в Бога совместить с ересью противно. То есть о ком? Идет здесь речь. Здесь есть речь о ертиках. То есть о тех людях, которые понимают закон Божий произвольно, а не так, как советует учение Русской Православной Церкви, творение святых отцов и в конце концов само Евангелие. Христианин. Христианин есть тот, кто сколько возможно человеку подражает Христу словами, делами и помышлениями, право и непорочно веруя во Святую Троицу. То есть, вот условия, да, которые мы можем сказать, вот как и самое главное, для того, чтобы называться христианином. То есть, это вера в Святую Троицу, то есть, исповедуемый символ веры, и поступаем так, как велит нас Господь, нам Господь, по заповедям. В другом месте он называет христиан, христиан добрыми рабами господними. При этом он добавляет, что христиане по названию, то есть те, которые приняли святое крещение, но заповеди божьих не выполняют, это, так сказать, нечестивые рабы господни. Следующая категория людей – боголюбцы. Боголюбец есть тот, кто пользуется всем естественным и безгрешным и по силе своей старается делать добро». То есть тот, кто делает добро, тот по-настоящему и любит Бога. «Воздержник. Воздержник тот, кто посреди искушений, сетей и молвы всею силой ревнует подражать нравам свободного от всего такого». То есть воздержники, воздержники – это люди, которые воздерживаются от всего дурного в жизни. И если видят таковое, то этому не подражают. Дальше он описывает тоже такой монах. Монах есть тот, кто, будучи облечен в вещественное и бренное тело, подражает жизни и состоянию бесплотных. То есть кто такие бесплотные? Ангелы. Ну, то есть ангельские силы – это бесплотные существа, которых в другом месте Иоанн называет друзьями Божьими. Так вот, монах есть тот, кто по своему состоянию человек, но подражает ангельскому житию. Монах есть тот, кто держится одних только Божьих словес и заповедей во всяком времени и месте и деле. Монах есть всегдашние понуждения естества – и неослабное хранение чувств. То есть монах должен всегда, во всякое время, месте и деле отрекаться от всего земного, суетного и стремиться к английскому житию. Дальше Иоанн предупреждает, что монашеское делание это делание особое. И оно не для всех. Он перечисляет причины, по которым Человек отказывается от мирского и предупреждает, что если причины какие-то иные, то такое монашеское делание будет даже не полезно. Вот о чем он говорит. Все усердно оставившие житейское, без сомнения сделали это или ради будущего царствия, или по множеству грехов своих, или из любви к Богу. Если же они не имели ни одного из всех намерений, то удаление их из мира было безрассудное. Впрочем добрый наш подвигоположник то есть господь ожидает каков будет конец их течения. То есть называются три причины по которым человек отказывается от жизни в миру. это ради достижения. Царствия небесного, или из-за того, что желает загладить свои многочисленные грехи, или из любви к Богу. Если есть какая-либо другая причина, ну, например, человек просто хочет убежать от жизненных проблем, то такое монашеское делание может быть не неполезным, даже вредно. Ты меня по жизни очень. Испытания, даря в пути. То мне больно, то печально очень. Кажется, нет сил уже идти.